Привет, друзья! Вы на канале Тимура Муравейник» и с вами Александр Орденков. Сегодня немного необычный формат для видео. Я решил попробовать снимать влог. Дело в том, что в последнее время на съемку качественных, хороших, длинных роликов просто не хватает времени. В май, с типа праздник, совершенно сломал расписание. Раньше я записывал все доски по средам, когда была Семья вдалеке, а и так почему-то не выходит. Поэтому я решил. А, а при этом вокруг происходит много всяких интересное. О рассказать. Поэтому о таких вещах я буду делать ролики без обработки и выкладывать их как есть. И вот сегодня я хочу в первую очередь поблагодарить своих на бунтике. Это Сергей Кланов и Денис Квочка. Спасибо, ребят, ваша поддержка очень важна для меня. Кстати, ссылки на Boost я обычно прикладываю в каждом своем ролике внизу под разделом со всеми остальными ссылками. Но, смотря на то, что донаты это классно, еще больше меня порадует, если вы будете писать о своих продвижениях в плане изучения по английскому. Так что не забывайте писать комменты, спрашивать свои вопросы. Кстати, пользуясь случаем, хочу пропонировать пару телеграм-каналов этих телеканалов есть различные. он про разные телеканалов, в том числе и про CommonLisp, ссылки я оставлю внизу в описании. Второй канал пример такого же плана, но для тех, кто говорит по-английски. А сегодня я еще хочу затронуть такую тему, как перформанс. Как раз на одном из этих каналов вчера пришел человек и начал спрашивать, подходит ли CommonLisp для веб-разработки. В частности, его интересовало, сможет ли один веб-сервер на Lisp отдавать запросы со скоростью 15 тысяч рпс на дохленькой виртуалке. Вот. Скорее всего, конечно, не сможет, но интересно было бы сравнить. Вот я вспомнил, что есть такой бенчмарк, который называется Framework Benchmark. Этот бенчмарк сравнивает производительность разных фреймворков на разных языках там немного, конечно, синтетические примеры, как и во всех бенчмарках но этот бенчмарк проверяет не только скорость самого фреймворка на каком-то просто но также там есть тесты, которые затрагивают и взаимодействие с базой данных и вот по этому бенчмарку Common Lisp, откровенно говоря сосет у всех языков Начиная с питона, заканчивая PHP и Ruby. И это очень обидно. У меня есть подозрение, что что-то там сделано не так. Поэтому я не вытерпел и пошел э, на Яндекс Клауд, создал там три виртуалки э, и развернул на них этот бенчмарк. И сейчас он у меня работает с ночи, э, тестируя два питоновских фреймворка Fast API и Falcon. Falcon, из кто на самый быстрый, судя по этому бенчмарк. Вот, еще какой-то бенчмарк гоняется по фреймворкам написанным на Go, а CommonListовые бенчмарки тестируют производительность Voo и Mingle. Я хочу прогнать этот бенчмарк на своих виртуалках, чтобы был какой-то бейслайн, а потом попробую оптимизировать версию для команд-листов. Потому что это как-то странно, что по тестам самого Фукамачи Ву рвет даже Го на его тестах. Вот. А тут Бу проигрывает буквально все. Так что посмотрим, как тесты отбегут, получится ли его оптимизировать. Ну а на этом сегодня все. Пишите ваши комментики, не забывайте смотреть ссылки под видео на все, включая вот этот самый дочмарк ссылки будут в описании видосика. Ну, пока все влеспа в ваши сердца.